Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, я снимаю это короткое видео для тебя, чтобы, во-первых, твое утреннее чаепитие было веселее, а во-вторых, чтобы ты осознал, что вообще происходит на криптовалютном рынке. Они лгут тебе о биткоине прямо сейчас. Два часа назад я обнаружил статью о том, что Морган Стэнли удвоили свои вложения в биткоин за последние три месяца. И это во времена абсолютного негатива на рынках, когда СМИ транслируют лишь панические заголовки. Мол, Китай запретил, кризис Эвергранд, потолок долго достигнут и поэтому экономика США на грани коллапса. Вот что они тебе говорят, но тем временем Морген Стэнли в апреле владел акциями биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust в количестве 28 298 штук. Сейчас же, исходя из их свежего отчета для комиссии по ценным бумагам и биржам США, они удвоили свои вложения в биткоин через Grayscale Bitcoin Trust до 58 тысяч. 1116 штук. Таким образом, за несколько месяцев они удвоили свои вложения в биткоин в два раза на фоне всеобщей паники. И вот что я пытаюсь донести как можно большему количеству людей после стольких лет в криптовалюте. Сегодня именно тот момент, когда скорость принятия биткоина находится на максимальной своей отметке. И что мы видим сейчас? Самые большие и интеллектуальные умы планеты, важнейшие люди планеты, те, которые контролируют большие фирмы финансы запрыгивают в криптовалюту. И я говорю не только про инвестиции в биткоин, они создают собственные токены. И поэтому сейчас, видя столько паники, которую как будто бы специально нагнетают, чтобы цены падали, у меня возникает ощущение, что для кого-то это очень-очень на руку, кому-то такое очень-очень нужно. Не люблю казаться кем-то, кто поддерживает теории заговора, но пока продолжается поток негатива, направленный на то, чтобы ты продал всю свою, Свою криптовалюту они удваивают свои вложения в нее в два раза это сухой факт они пытаются напугать тебя человека чья фигура в финансовом мире практически незаметно на их фоне потому что если ты победишь сейчас к чему это приведет к потере контроля и могущества которые у них были даже не знают тысячи лет. Суть в том, что Морген Стэнли знает, что вся эта регулятивная возня закончится в пользу криптовалюты. Иначе, зачем они удваивают вложение в биткоин на этом падении? Мы также знаем, кто следующий после биткоина, они провернуть все то же самое с децентрализованными финансами. Гарри Генслер уже об этом говорил, а DeFi – это экосистема эфириума. Я думаю, что именно это и приведет к росту NFT-метавселенной, о чем мы уже говорили – Деньги из DeFi перетекут в NFT, но прежде чем мы поговорим об этом, хочу показать еще одну новость. Revolut, крупная финансовая компания в Лондоне, запустит свой собственный криптотокен. Я думаю, это только начало нового массивного цунами интереса к криптовалютному пространству. Абсолютно каждая сфера жизни будет вовлечена в криптовалюту. Как по мне, это неизбежно. И я думаю, что это произойдет даже быстрее, чем всем кажется. Я думаю, NFT будут интегрированы в социальные медиа. Твиттер уже над этим работает. По моему мнению, следующим большим трендом во всем мире, который мы увидим в следующие 3-4 года, будет масштабный сдвиг в сторону NFT. Это будет крупнейшая индустрия на планете, и это мой редкий прогноз, который я не боюсь озвучить. И поэтому, несмотря на весь этот экстремальный страх, я думаю, что это дает нам большие возможности сейчас, готовиться к следующим 3-4 годам. Конечно, ты вправе сам принимать финансовые решения. Я могу лишь сказать, что я постараюсь не дать им вытряхнуть меня из моих же монет. Я думаю, что в итоге, после всего этого, мы увидим массивный параболический рост криптопространства. Например, потому что будет запущен тот самый биткоин ETF. Инсайдер говорит о том, что в октябре мы можем увидеть первый в мире биткоин ETF, одобренный на территории США. Это позволит большим деньгам безопасно и удобно заходить в биткоин на территории этой страны. И на этом, так или иначе, в грядущем росте я снова буду фиксировать прибыли для того, чтобы во время последующего падения снова накапливать биткоин. Это моя стратегия. На растущих рынках я фиксирую прибыли, нападающих на капли монеты подробнее об этом я рассказывал в отдельном видео но кроме биткоина я очень сильно заинтересовался NFT метавселенной для меня NFT сейчас выглядят такой же возможностью как биткоин в 2012 и я не хочу ее пропустить я просто не могу представить себе другие секторы в криптовалюте которые обладают потенциалом такого же роста как NFT метавселенная Поэтому на своем канале в будущем я буду все чаще об этом говорить. Я хочу сказать тебе, что если ты в криптовалюте сейчас, ты уже добился успеха. Это большой шанс для тебя. Но если ты избавишься от своих монет, то успеха как раз таки добьются Морген Стэнли, Револют и другие, которые хотят тебя из этих монет. Выбросить на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео, которые будут уже сегодня. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. До скорого!